Всем приветик. Тема чувства женщины. Выбираю, смотрим. Так, пара, серьезные отношения. Женщина мечтает, либо же с кем-либо познакомилась и уже представляет, что будут серьезные отношения у нее. Также она может находиться в отношениях. Кстати, по поводу, я про три разных имею в виду. Первая женщина, которая мечтает о серьезных отношениях. Я не знаю, все ли догадались по тем видео до этого, которые я именно объясняла или нет. Надеюсь, все. И также, это первое, что женщина мечтает о паре, о серьезных отношениях. Другая совсем женщина может находиться в серьезных отношениях, то есть у нее уже есть пара. И третья женщина, которая видит, что вокруг нее друзья, подруги, все, одноклассницы, одноклассницы, коллеги, они находятся в серьезных отношениях. Есть пара. Всем пока.